Да, добрый день, ирина Владимировна. добрый день, уважаемые будущие студенты и будущие выпускники замечательного вуза. Но, да, поскольку я человек древний, да, я не буду весь этот список перечислять. Вот я просто хочу сказать, что выпустился я действительно из бакалавриата в девяносто восьмом году из магистратуры в двухтысячном и Сначала очень много работал в консалтинге, в различных компаниях. Сейчас занимаю должность руководителя департамента развития российского экологического оператора. Вот. И на самом деле такой достаточно интересный у меня был поворот в карьере, когда я такой более денежный. и ну, Денежный не в смысле получения заработной платы, а с точки зрения там решения вопросов. А, то есть мы помогали там, условно говоря, компаниям зарабатывать больше денег или их меньше тратить, да, дошел до жизни, когда помогаю делать мусорную реформу в России, да, и вот к нам иногда инвесторы приходят, и когда их спрашиваешь, да, то есть почему вы решили а, заняться мусорным бизнесом, да, при, при всем его неоднозначности, что а, с определенной точки, конечно, ошибочно, на самом деле бизнес очень интересный, и... А, и уже не черный, как его привыкли читать, а достаточно обеленный, белый и достаточно продвинутый. Вот. Люди говорят, ну вот в 90-х, 2000-х я занимался многими вопросами, там, делал то, там, продавал это, участвовал в этом, а теперь решил поправить свою карму. Вот. Mm -hmm. Мне это определение очень понравилось, да, и вот себя тоже в таком качестве. Мне очень приятно себя рассматривать. Вот. Но с точки зрения как бы вот института, да, действительно, я поступил на бакалавриат в четвертом году, и это фактически был второй набор, который институт бизнеса и делового администрирования делал. И на самом деле, если вот обратиться в то время, это было достаточно сложный время не только с точки зрения жизни страны, но вообще с точки зрения образования, потому что происходил слом, ну, того образования, которое было, да, плюс те люди, которые хотели э, вписаться в новую реальность, в новую экономику, в новые правила жизни, они должны как бы вот, были совершенно по-другому себя и воспринимать жизни, и позиционироваться, и обучаться. И на тот момент было очень много вузов, которые предлагали это, вот. Но чем, собственно говоря, подкупила и почему решение было сделано в пользу моей уже теперь Alma Mater, это то, что, во-первых, была очень интересная команда единомышленников, которая там в свое время вышла из одного очень важного и, наверное, престижного вуза, да, и на самом деле преподаватели, которые у нас преподавали, они были фактически собраны из лучших университетов, вузов, институтов на тот момент. Подкупила вторым фактором образовательная программа, потому что она была абсолютно инновационной и очень резко отличалась от того, что было в то время, да. я вот все время обращаюсь к тому, что было в то время, да, это вот, наверное, уже менее актуальны сейчас, но как бы я просто о своем опыте рассказываю, да, то есть оно не следовало догматики лекции семинара лекции семинара отслушали, пришли, сдали, распрощались, да, постоянно были интерактивные занятия, семинары, проекты, мы постоянно что-то делали, писали, участвовали в обсуждениях, то есть это было такое полностью, в полном смысле западное образование, что, безусловно, как бы и подкупало, и очень пригодилось потом. Третьим фактором было то, что была бы возможность поехать в Европу и получить второе образование в Голландии в школе бизнеса при университете в Эрасмосе. Соответственно, вот те два года, которые я там провел на втором-третьем курсе, они были бесценными не только с точки зрения знаний, но и как бы личностного роста и развития, но ну и безусловно вот той открытости, которая там была необходима в середине-конце 90-х, когда была готовность, желание и необходимость впитывать все то, что уже было сделано до этого на Западе, и то, что можно было применить и апробировать здесь. Вот. Соответственно, четвертым фактором хотел бы отметить то, что ВУЗ, он на самом деле опять же, проповедовал и применял те практики, которые абсолютно казались необычными для того момента времени. То есть он не мешал студентам жить студенческой жизнью. Да? Ну, понятно, что он там, на первом и втором курсе, все студенты, они как-то вот приходят и не знают, как ориентироваться, и делают кучу ошибок там, с точки зрения момента обучения, поведения и там... Максимализм всегда присутствует, все остальное, вот. И вуз, он с пониманием к этому относился. То есть институт нам, повторюсь, не мешал быть студентами, делать свои ошибки и а, жить в свое. Извините, удовольствие, пожалуйста. Сказать, же вы, вы же не говорите, Нет, нет, нет. Ну, как вам сказать? Я вот сейчас смотрю на то, что мы делали, и понимаю, что, наверное, вы очень были снисходительны к нам. Мне казалось, можно было быть поостроже. Вот, соответственно, проучившись на бухгалтериате 4 года, я после этого поступил в магистратуру, получил магистратуру по специальности стратегический менеджмент и в 2000 году выпустился. Соответственно, после завершения обучения контакт не закончился. Вот, опять же, институт славится тем, что есть система алюмний, выпускников которые поддерживает связь поддерживает нетворкинг, то есть можно пообщаться с людьми которые разделяют с тобой единые принципы получили с тобой то же самое образование и это очень интересно с точки зрения бизнес контактов и с точки зрения там выстраивания карьеры да, вот, например совсем недавно обратился к Ирине владимировне с просьбой там помочь с хорошими студентами для трудоустройства. Вот. Нашел отклик. Но не, от, не откликнулся сам. Ну, к сожалению, да, КАЕС, очень много работы. Обязательно отпишусь. Спасибо.